Добрый день, уважаемые слушатели! Рада вас приветствовать сегодня на нашем первом занятии, которое посвящено вопросам бухгалтерского учета, которое наша тема центральная по, на все четыре занятия, которые предусмотрены нашим планом, называется, соответственно, «Бухгалтерский учет. Новации и проблемы отчетного года». И мы с вами работаем в рамках программы Института профбухгалтеров России, который, соответственно, определяет основные какие-то направления, по которым мы должны, соответственно, с вами проводить свои. Оп, извините, сейчас перескочили, проводить, соответственно, свои занятия. Первое, с чего я хотела бы начать, это как раз рассмотреть с вами проблему, программу, которая у нас подготовлена Минфином. Для, и отражающие вообще перспективы разработки всех новых стандартов, которые мы, собственно говоря, с вами будем видеть. Вы, занимаясь профессиональными вопросами бухгалтерского учета, я думаю, обратили внимание, что последние два года для нас стали очень такими интенсивными в плане обновления стандартов. Мы получили с вами обязательное применение стандарты 5.2019 запасы в 2021 году и получили несколько новых стандартов и пока положениям, и по основным средствам, и по аренде, и по документообороту, которые введены к обязательному применению в 2022 году, то есть в этом году. Все эти стандарты, которые мы с вами видим, но за исключением документов и документооборота, на самом деле разработаны на, на основе соответствующих международных стандартов финансовой отчетности. И э, с этой точки зрения мы видим совершенствование нашего российского бухгалтерского учета ну, как бы такой, в контексте общемировой практики, которая происходит. И если говорить, собственно, о чем заключаются основные направления вот этого совершенствования, то я бы и среди них выделила несколько, которым мы с вами должны придать большее значение, которые для нас в какой-то степени являются относительно новыми. Во-первых, мы с вами видим появление значительного количества дисконтированных оценок, и вопрос дисконтирования выходит на, такой вот, на новую совершенно позицию, на новое признание, и с этой точки зрения для нас это является, представляет некоторые сложности, но не для всех, я понимаю, кто-то с этим вопросом очень хорошо дружит, но для кого-то вопросы дисконтирования являются довольно проблемными. И это связано прежде всего с тем, особенно сейчас мы с вами бы это отметили, что существуют высокие инфляционные процессы, существуют высокие риски ведения бизнеса. И вот отсюда мы видим, конечно, попытку показывать долгосрочные, какие-то моменты, это, в первую очередь это обязательства, естественно, уже с применением дисконтирования для того, чтобы с одной стороны отражать их в рамках сегодняшнего дня по приведенной стоимости, а с другой стороны видеть как раз нарастание вот этих обязательств с учетом в том числе инфляционных процессов. Кроме того, мы с вами видим еще акцентирование, такое внимание на оценочных обязательствах. С одной стороны, для нас с вами, у нас есть восьмое ПБУ, оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы, которая третья редакция, которая у нас была в 2011 году, но с другой стороны, мы к нему относились, ну, так, достаточно прохладно, а вот сейчас мы видим опять усиление к нему внимания. Ну и, наконец, третий момент, который я бы обратил внимание по отношению ко всем нашим стандартам, вновь введенном, но еще раз скажу, за исключением документов, документа оборота. Это активное применение понятия справедливой стоимости и обесценения активов. С этой точки зрения мы с вами видим такую попытку внедрения осмотрительности, говоря, если мы говорим с вами, например, об оценочных обязательствах, а с другой стороны переход к более рыночным отношениям, если мы говорим, по, да, и применительно к обесценению, а с другой стороны отражение более рыночных моментов путем применения понятия справедливой стоимости. Хочу сразу обратить ваше внимание, что вот сейчас мы с вами посмотрим на новую программу, что в этой программе не предусмотрена, например, разработка стандартов, таких как справедливая стоимость или обесценение активов. То есть в этой части нам придется с вами самостоятельно осваивать вот эти моменты, потому что упоминание об этом в стандартах есть, с четким указанием уже международных стандартов, но своего стандарта не будет, поэтому придется, естественно, нам с вами... Сейчас, секундочку. Ой, так. Придется, соответственно, нам с вами уже осваивать это самостоятельно. Итак, давайте к программе вернемся. Программа у нас утверждена 22 февраля этого года приказом Минфина. И на самом деле это у нас программа, такая третья версия этой программы. И мы с вами видим изменения прежде всего сроков, введение в действие новых стандартов федеральных. Это с одной стороны, а с другой стороны мы видим уже и изменения некоторых, названий, которые сейчас у нас рабочие названия этих стандартов, и с этой точки зрения мы можем видеть их под какими-то потом другими названиями, но по сути более-менее сейчас определяемся. Итак, первое, что мы с вами видим, нематериальные активы. Срок обязательного применения у нас предполагается сегодня. 1 января 2024 года разработчиком у нас является БМЦ – Бухгалтерский методологический центр. Если вы внимательно за этим приглядываете, то у нас проект по нематериальным активам на самом деле существует уже года три. Да? В каком виде будет принят этот стандарт? Я не готов вам сказать, будет он соответствовать абсолютно стандарту, например, тот, вернее, будет ли соответствовать новый стандарт проекту, который размещен или не будет, но мы можем с вами сказать, что проект, конечно, максимально приближен к 38-му международному стандарту, тоже который называется нематериальные активы. И основная проблема на сегодняшний день в, как бы в этом стандарте, потому что он предполагался изначально с 1 января 2022 года к обязательному применению, заключается в том, что мы сейчас, наш российский учет очень не совпадает с международным по составу объектов. И вот для многих организаций это будет, конечно, значительной проблемой, потому что часть объектов придется списать за баланса, а некоторые другие придется, например, признать, ну, например, программные продукты. И я думаю, что вот этот период, два года, как раз БМЦ предполагает в это время как-то согласовать эти позиции, чтобы минимально корректно все организации, минимально уменьшить трудозатраты и потери, которые могут понести организации при переходе на этот новый стандарт. Дальше мы видим новый стандарт с вами с 25 года, бухгалтерская отчетность и инвентаризация разработчиками у нас будет Минфин. Если мы говорим про бухгалтерскую отчетность, то у нас с вами есть четвертое ПБУ, но оно уже старенькое, оно, конечно, требует изменения и в связи с терминологией, которая там применяется. Ну, например, мы там с вами видим отчет о прибылях и убытках, который у нас уже давно называется отчет о финансовых результатах, ну и вообще изменение многих категорий. Что касается стандарта по инвентаризации, то так же, как стандарт по документам и документообороту, он фактически предоставит нам нормативную информацию по проведению инвентаризации, обобщив соответствующие методические документы, обобщив письма Минфина, о каким-то вопросам, которые есть у организации в части проведения инвентаризации, так что мы будем видеть с вами опять-таки новый документ, который с одной стороны обобщит существующую практику, ну а с другой стороны придаст ей характер документа. Далее мы видим два стандарта доходы и расходы, разработчикам будет ИПБ, тоже должны ввестись с 1 января 2025 года, и если мы посмотрим на международную практику, поскольку мы идем, стараемся идти параллельно, то, соответственно, в международной практике есть 15 й ФРС, выручка по договорам с покупателями. Ну, у нас пока рабочие названия, мы не знаем, как они точно будут называться. Но, тем не менее, если бы мы говорили с вами о том, в каком контексте будет предположительно развиваться стандарт дохода, то мы должны будем сказать, что так же, как и стандарт по аренде, вот сам стандарт доходы будет ввести уже, будет вводить новые какие-то положения. К сожалению, если мы будем смотреть на то, что есть как каналах: у нас 16 ФРС, то есть международный стандарт, то, к сожалению, это приведет к большим разрывом с налоговой практикой, которая изложена в 25 главе НКРФ. Ну, посмотрим, как это будет. Может быть, как-то удастся это гармонично совместить. Что касается стандарта расхода, то в международной практике такого стандарта нет, потому что э, этот стандарт нам показывает, собственно говоря, как признавать расходы по отдельным объектам или по отдельным операциям. Если говорить о международной практике, то в, со в каждом соответствующем стандарте описана, собственно, процедура. Ну, например, в стандарте по основным средствам написано, как начислять амортизацию и как ее признавать в составе себестоимости. Но мы с вами пока видим такой стандарт. Будет новый стандарт по некоммерческой деятельности с 26 -го года а аналога в МСФО нет. Долговые затраты 26-й тоже год, с 1 января. Если мы говорим о долговых затратах, то пока не готовы сказать, что все-таки конкретно будет в этом стандарте, потому что, с одной стороны, у нас есть проблема отражение дисконтированных оценок, ну, например, дисконтированной дебиторской и кредиторской задолженности. Я понимаю, что у нас сейчас не так много таких операций, но там за исключением, например, сейчас арендных операций, да, когда у нас возникла и у арендодателя возникает долгосрочная дебиторка, у соответственно, арендаторов долгосрочная кредиторка, но тем не менее мы видим, что соответственно, там возникают обязательства, они опять-таки должны дисконтироваться. И, очевидно, мы будем видеть здесь это. Ну, опять же, возможно возможно отражение каких-то расходов по облигациям. Дальше мы видим стандарт финансовый инструмент с 27 -го года, то есть еще довольно много времени. Ну, как вы знаете, у нас есть стандарт по финансовым вложениям 19, но он достаточно слабенький. Если его сравнивать с аналогом э, 9 ФРС, который в 2018 году был полностью обновлен, в международной практике, то здесь, конечно, у нас большая такая сложная работа. И, наверное, вот к тому моменту как раз сам девятый стандарт обкатается совсем окончательно, и мы будем видеть уже какую-то практику применения, но ну и надеюсь, что здесь у нас войдет в этот стандарт. Далее мы видим участие в зависимых организациях и совместной деятельности. Как вы знаете, у нас есть 20-е ПБУ, 20.03 по совместной деятельности, ну такое достаточно компактное. Но очевидно здесь, кроме того, что оно будет обновлено, так же, как и в соответствии с МСФО, но у нас еще есть акцент на зависимые организации – для тех, кто сталкивается с консолидированной отчетностью, соответственно, они знают, что есть дочерние компании, есть ассоциированные компании. А у нас на сегодняшний день этот вопрос не рассматривается в российской отчетности. Как вы знаете, по закону о консолидированной отчетности консолидация проходит для отчетности по МСФО, но здесь мы видим, возможно, подготовку к тому, что какие-то организации будут консолидироваться по РСБУ. Не готов сказать, что это будет так, но, тем не менее, назрела необходимость тоже у себя отражать уже э, вот эти наличия дочек и ассоциированных организаций уже и в нашей российской отчетности. С 20, на 28-й год у нас отнесены биологические активы. У нас нет такого стандарта, и, как вы видите, довольно долго Большой срок ему оставлен, но если мы посмотрим для обязательного применения, но если мы посмотрим, биологические активы по сути своей все базируются, весь стандарт базируется на применении справедливой стоимости. Я думаю, что к тому моменту, пока мы дойдем до этого, кому нужно, это естественно будет, мы уже окончательно определимся со справедливой стоимостью, будем легко использовать эту категорию, и нам уже это будет нетрудно бухгалтерский учет, аренды и капитальные вложения у нас получат какие-то дополнительные уже, соответственно, изменения. Ну, тут на основе той практики, которая у нас уже есть. Вот это нас с вами ждет в таком, ну, в обозримом будущем. Коллеги, возможно, программа будет меняться, но на сегодняшний день она такова. Что касается того, что мы с вами получили, не буду повторяться, потому что, в принципе, я вам это озвучила, новые стандарты у нас уже введены, и мы с вами переходим, собственно говоря, уже к рассмотрению тех вопросов, которые у нас получили какие-то существенные изменения в рамках этих стандартов. Стандарт, с которого мы с вами сегодня, соответственно, начнем, это стандарт пятый, который называется у нас «Запасы». И мы можем с вами про этот стандарт сказать, что, конечно, несмотря на то, что... Чисто внешне он достаточно похож на старое пятое ПБУ, но тем не менее мы с вами видим в нем достаточно существенные какие-то изменения. Я остановлюсь на некоторых только моментах этого стандарта, не рассматривая его целиком, а только для того, на тех, которые для нас с вами имеют принципиальное значение. Ну, Во-первых, я хотел бы обратить внимание, что есть некоторые послабления в части учета запасов, которые, соответственно, отражены у нас в пункте номер два И когда у нас стандарт разрешает, соответственно, не применять процедуры от учета запасов по отношению к запасам, которые применяются для целей управления. И с этой точки зрения мы можем сразу признавать их уже по дебету 26 счета, то есть не пытаясь отражать их по 10 счету. Коллеги, обращаю внимание, это можно применять, а можно не применять. Если у кого-то э, идут большие запа закупки запасов для управленческих целей одномоментно и очень неудобно списывать это сразу на 26 счет, то есть фактически на финансовый результат, но тогда, собственно, никто не мешает использовать старый порядок, то есть оставлять их на 10 счете и списывать по мере потребления. И, как вы понимаете, соответственно, это надо отразить, просто будет в учетной политике организации. Дальше мы с вами видим, соответственно, очень важный пункт, который касается состава объектов. Вообще состав объектов – это один из ключевых всегда моментов любого стандарта. И если мы вспомним, то у нас здесь остались, собственно говоря, и те объекты, про которые мы всегда с вами помнили – это сырье, материалы, полуфабрикаты, тара, готовая продукция. Соответственно, товары, э, акцент на товарах сейчас сделан, что в том числе и товары, и готовые продукции отгружены и так далее. Но для нас э, появилось четкое указание на новые объекты, которые мы с вами видим. Ну, во-первых, этот объект, э, это объект незавершенное производство. Как вы помните, у нас, соответственно, под незавершенным производством понимаются объекты, которые э, продукция я которая не прошла всех стадий технологической обработки, либо она еще не принята заказчиком, если должна была быть приниматься в таком виде. И отсюда мы с вами видим четкое указание на то, что объектом учета является, соответственно, незавершенное производство, и мы с вами это видим впервые. Хочу обратить ваше внимание, что вообще, если кто-то там с МСФО дружит более сильно, что в МСФО такое ссылка есть. Но там меньше внимания уделено незавершенному производству, поэтому для нас это, конечно, очень важно. И, наконец, у нас появились новые объекты, которых, соответственно, раньше не было. Объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные для продажи в ходе обычной деятельности, то есть, если, например, мы с вами являемся в строительной организацией, строим дома для продажи, то вот, пожалуйста, перед нами объект учета. И, наконец, объект интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные для продажи в ходе тоже обычной деятельности. Если мы айтишная компания, которая создает, соответственно, фактически нематериальные активы, в ходе обычной деятельности, а затем их продает, то перед нами тоже, соответственно, запасы, несмотря на отсутствие материальной формы у этих запасов. И с этой точки зрения это, соответственно, новация, с одной стороны, достаточно понятная, с другой стороны, снимающие вопросы, а как, собственно говоря, мы их должны учитывать. Поэтому обращаем на это внимание уже с учетом новых объектов. Соответственно, есть указания, которые нам с вами говорят о том, что если есть какие-то материальные ценности, которые мы не можем отнести к запасам, то мы, соответственно, должны с ними поступить соответствующим образом. Ну вот, посмотрите, например, если у нас есть рекламные материальные ценности, то они должны быть списаны в момент понесения затрат на их приобретение. Ну, о чем, собственно говоря, здесь идет речь. Если мы покупаем какие-то, например, мы открываем выставку, и мы покупаем какие-то материалы. Во-первых, это могут быть какие-то подарочные комплекты, блокнотики, ручки, мы покупаем цветы и шарики, еще что-то для украшения нашего, соответственно, павильона или нашего представительства на этой выставке. То, соответственно, мы списываем это просто сразу на 26 счет, потому что мы не можем относить эти материалы, соответственно, к запасам. Материалы для капитальных вложений лучше учитывать по счету 0,8. Почему говорю лучше? Ну, смотрите. Если мы покупаем с вами, ну, например, мы осуществляем строительство для по цели последующей продажи. Мы купили цементы, и кирпичи. И с этой точки зрения, в принципе, если мы знаем точно, что мы будем их использовать уже для цели последующего строительства, то вообще-то, да, имея в виду строительство именно этих объектов, то вообще-то мы должны их учесть сразу по счету 0,8, потому что для нас они будут капитальными вложениями. С другой стороны... У нас могут быть ситуации, что часто бывает в нашей жизни, когда мы не знаем однозначно целевое предназначение. Ну, с одной стороны, например, мы с вами говорим о том, что нам что-то может пригодиться из этого для текущего ремонта, а с другой стороны, какая-то часть мы предполагаем, что вообще все-таки пойдет на строительство. Но если мы с вами сознаем четко можем сейчас сказать, какая часть куда пойдет, это одна история, тогда мы поделим это, да, если, то есть то, что для нас, для текущего ремонта, мы сейчас оставим у себя на десятом счете, а остальное перекинем на, соответственно, сразу поставим на 0,8. Если у нас такого понимания нет на момент приобретения, например, этих запасов, на момент признания, который нужно осуществить, ну тогда, значит, мы с вами, возможно поставим все на десятый, но при по старому поставим, но при этом мы четко должны это тоже указать в учетной политике, как мы будем это делать. По прежнему мы не учитываем с вами многооборотную тару, продолжаем ее учитывать за балансом, несмотря на то, что у нас нет в явном виде сейчас упоминания в стандарте вообще за балансового учета, это не значит, что он у нас совсем уч... как-то ушел куда-то и пропал потому что мы действительно сейчас не видим вообще упоминания этого термина, но, очевидно, мы его не видим по аналогии с международными стандартами, в которых тоже нет упоминания о забалансовом учете, но там по отдельным стандартам, есть в принципе упоминание, что все-таки такой учет есть, но это больше не к учету ценности, относится а к каким-то расчетным вещам. Здесь у нас все-таки стоит вопрос о том, что мы должны обеспечить сохранность оборотных активов и организовать соответствующий учет того, даже что у нас нет фактически на балансе. И поэтому вот этот забаланс наконец у нас вообще-то никто не отменял. Ну и, наконец, что хочу, на что хочу обратить внимание, хотя это не относится к стандарту запасы, это, соответственно, на то, что основные средства, которые предназначены для продажи с момента, с, с по точки зрения 16-го ПБУ, 16 ПБУ, как вы помните, это прекращаемая деятельность, они продолжают учитываться по счету 0,1 или 0,4, но в зависимости от того, какие у нас соответственно, будут уже объекты. Если вы помните, то 16-е ПБУ у нас говорит о том, что если у нас есть внеоборотные активы, предназначенные для продажи, то мы их должны показывать в балансе в составе оборотных средств. Ну, я надеюсь, что вы помните о таком положении. И с этой точки зрения, когда мы с вами это видим, сейчас секундочку, когда мы с вами это видим, то э, э, мы должны сразу себе сказать, что, что при этом они никуда не списываются, ни с 01, ни с 04, они переставляются там на другие субсчета, куда они могут попасть у нас в отчетности, да, не в учете, в учете они как стояли на 01 и 04, так и будут стоять, а вот в отчетности у нас там нет четких указаний, куда их поставить, либо мы их поставим в прочие оборотные, есть такая точка зрения, либо, при если это какая-то существенная величина, мы их можем показать отдельно, либо мы их даже можем включить в статью запасы, но при этом мы их не переносим ни на какие счета. И вот этот момент надо иметь в виду. Я не буду сейчас на этом останавливаться, потому что 16, ПБУ как бы, оно само по себе все-таки. Но имейте, пожалуйста, в виду, что они у нас, несмотря на то, что попадают в оборотные, не становятся, соответственно, запасами. Что касается спецодежды, наверное, здесь мы с вами определились спецодежду, пятая ФСБУ, признает совершенно нормально запасом, но только в том случае, если, соответственно, это и срок ее полезного использования менее 12 месяцев. И тут у нас нет стоимостных критериев никаких. Раз срок меньше, значит, соответственно, это запасы. Если у нас срок использования больше 12 месяцев, то это однозначно основные средства, и вопрос только в том, соответственно, как они там будут уже признаваться? Но это уже вопрос как бы другого стандарта. Теперь что мы должны сказать дальше в части чего-то интересного для нас и нового? Значит, прежде всего мы должны сказать, что когда мы говорим о признании стандарта, то мы должны изначально вспомнить что у нас теперь в новых стандартах, так же, как и в МСФО, все время говорится прежде всего о том, а что все-таки мы считаем запасами да, глобально. И если мы говорим вот об этом определении, а что мы признаем запасами, то мы можем, собственно, выделить два критерия по которым у нас они будут признаваться. Запасы у нас признаются при единовременном соблюдении двух условий. Первое, соответственно, что они могут нам обеспечить поступление экономических выгод в организацию. И второе, если мы можем с вами определить сумму затрат, которые связаны с их приобретением. Значит, коллеги, вот это сразу ставит тоже такой интересный э, вопрос. Если мы говорим о... Э, по сути, перед нами не определение запасов, а определение актива. Если перед нами запасы, которые не принесут экономических выгод в организацию, то фактически мы их вообще не можем уже рассматривать как запасы. У нас, например, есть устаревшая какая-то, устаревшие какие-то товары или там уже испорченные для продажи, их не, невозможно продать даже, соответственно, с какими-то уценками. С этой точки зрения, пожалуйста, перед нами просто уже не объекты, которые не являются запасами, они не могут признаваться по соответствующим счетам, подлежат списанию. Если перед нами какие-то ценности, мы их получили, но мы знаем, что они нам не принесут экономических выгод, их нельзя использовать, их нельзя продать, но тогда перед нами тоже запасы Мы просто не можем их признать. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Что касается формирования стоимости объектов, то, с одной стороны, я не буду останавливаться на том, к чему мы с вами привыкли, да что фактически туда входят все затраты, которые мы понесли по э, приобретению э, запасов. По, соответственно, заготовки и доставке, подведению, как написано сейчас, как в основных средствах, подведению запасов до состояния, в котором они пригодны для использования в запланированных целях, то на самом деле это все для нас достаточно знакомо. Но у нас появляются с вами вот эти новые категории, о которых я вам говорила, например, оценочные обязательства, которые фактически мы должны поставить в себестоимость запаса. А для кого это вообще является актуальным? Ну, актуальным это является для тех организаций, которые выпускают либо продукцию, которая подлежит потом специальной утилизации, и организация должна организовать, соответственно, эту утилизацию, либо если, например, хранение этой продукции у нас приводит к каким-то неприятным последствиям, загрязнению окружающей среды и каким-то аналогичным. И с этой точки зрения мы должны с вами вспомнить, что мы должны формировать оценочные обязательства. Ну вот самый простой пример, который обычно приводится, это люминесцентные лампы. Мы понимаем, что они подлежат специальной утилизации, и производитель должен изначально у себя предусмотреть, соответственно, те расходы, которые он понесет в связи со сбором уже тех объектов, которые использованы, и в связи с их утилизацией, и он должен будет включить их в состав, соответственно, стоимости производства своего. То есть мы должны будем сформировать с вами 96-й счет, оценочные обязательства, соответственно, которые уже, конечно, будут э, о, здесь, которые будут включаться в себестоимость нашего производства. Э, ну а дальше, если мы с вами уже начнем, э, фактически побудем нести затраты, то так же, как обычно происходит с оценочными обязательствами, мы будем уже, соответственно, корректировать все через 90 счет. Э, обращаю ваше внимание, что здесь написано, что допускается не применять дисконтирование и, соответственно, признавать эти расходы линейно. Ну вот э, здесь такой, конечно, тонкий момент по части дисконтирования. Мы все-таки исходим из того, что эти запасы э, и вот эти оценочные обязательства будут не сильно отдалены э, во времени от производства, потому что все недисконтированные оценки – это вообще фактически, ну, как бы если жестко говорить, это все оценки, которые должны укладываться в период 12 месяцев. Но очень часто они у нас будут выходить, ну, например, за пределы 12 месяцев. Но, ну, например, мы с вами четко понимаем, что готовая продукция, являясь запасом, в принципе, должна быть реализована в течение 12 месяцев. Но в жизни бывает иногда так, что у нас какие-то товары задерживаются, какая-то продукция задерживается, поэтому допускается применять недисконтированные оценки, но ну, если вот действительно какие-то все-таки сроки не слишком велики. А что касается вот, вот этого, вот этой части фразы «признавать линейно». Ну, поскольку мы сегодня дисконтированием с вами отдельно заниматься не будем, то мы говорим с вами о том, что мы достаточно жестко относимся к дисконтированию, можно просто эту сумму линейно поделить на количество месяцев и поставить, соответственно, уже в равным, равными долями. По заемным средствам тоже у нас есть, соответственно, одиннадцатый пункт, который нам говорит о том, что если у нас есть инвестиционные активы, то проценты по ним будут включаться, соответственно, в стоимость этого актива. Инвестиционные активы – это 15-е ПБУ. И если вы посмотрите, это определение, которое у нас есть, да? для тех, кто знаком с МСФО, это квалифицируемые активы. Так вот, когда мы говорим про инвестиционные активы, то это активы, у которых период создания более 12 месяцев или другой срок установленный организацией имея в виду более короткие. Коллеги, я призываю вас не укорачивать эти сроки, чтобы не усложнять себе жизнь. Итак, если мы что-то с вами создаем более 12 месяцев, мы можем признать это квалифицируемым инвестиционным, актив как он у нас называется здесь, инвестиционным активом, соответственно. И если мы под это взяли кредиты, но это четко целевые кредиты, то проценты по этим кредитам у нас пойдут, соответственно, в стоимость вот этого актива. Есть отдельный вопрос по скидкам, коллеги. Если мы посмотрим, то сегодняшняя практика нам говорит с вами о том, что... Очень часто в договорах купли-продажи предусмотрены скидки, соответственно, уже, которые предоставляет поставщик за большой объем покупок. Причем это очень часто бывают ретро-скидки, то есть мы с вами, как поставщик, соответственно, поставляем продукцию по установленным ценам, которые закреплены в договоре, а по прошествии какого-то времени нам, соответственно, предоставляются какие-то скидки ну, размер там и колебания, если это какие-то там по регрессивной шкале скидки, да, это все у нас есть в договоре. Значит, что вообще имеет в виду стандарт? Стандарт имеет в виду, что если вы уверены в том, что вы получите эти скидки, то, соответственно, мы должны с вами сразу признавать стоимость наших активов с учетом этих скидок. Ну, посмотрите, вот тут есть маленький пример, я специально поставила очень простые в цифрах примеры, чтобы мы с вами особо не мучились с этим. Итак, у нас с вами есть договорная стоимость поставки 120 рублей за единицу, в том числе НДС, от которого мы сейчас абстрагируемся, и возможная скидка в размере 10%. То есть 10% от 100 рублей, потому что с НДС у нас будет все достаточно жестко. Итак, мы с вами уверены, что мы получим скидку. В дебет 10 или 41 мы приходуем сразу товар, соответственно, по стоимости 90, то есть с учетом скидки. Напоминаю, накладная у нас, соответственно, на, себестоимость, на стоимость единицы 100 рублей. 19 счет мы отражаем четко по счету в фактуре, где у нас стоит 20 рублей со 100, и, соответственно, мы ничего там не меняем. И, соответственно, в кредит 68 тоже пойдет 20, потому что именно эта сумма у нас с вами и указана уже в счете фактуры. Фактуре. Если мы смотрим дальше, собственно говоря, а что у нас происходит, то... На 20-й счет у нас с вами, соответственно, идет в производство наш 10-й. Вот тут я что-то цифру 90 не написала. Итак, 90 идут, соответственно, на 20-й счет. Или, соответственно, вот эти 90 рублей идут на счет 90, когда мы формируем продажи, если мы говорим о, уже если мы говорим о товарах. То есть, смотрите, вот, как бы вот эти 10 рублей скидки, они у нас до, того, до этого момента, соответственно, повисают. До какого момента? До момента фактического его получения. Если мы с вами получаем, наконец, эту скидку, да, то дальше, собственно, что происходит? То дальше у нас происходит уже оплата, и мы с вами уже в деньгах осуществляем расчеты с поставщиком, то есть мы получили деньги и закрыли весь 60-й счет уже на сумму 120 рублей. Если у нас денег, соответственно, не, если поступление денег не предполагается, то тогда либо нам отгружают дополнительно на эту стоимость, либо, соответственно, мы с вами делаем какие-то дополнительные документы, акты взаимозачетов по этим суммам. То есть на самом деле мы уже все равно используем эти скидки. Ну, если у нас скидка появляется в конце, то есть если скидку нам предостав... и вернее, если мы скидку признаем не с самого начала, а в конце, то мы с вами просто сделаем стернировочную проводку. Коллеги, обращаю сразу внимание, просто смотрю, сколько у меня время, что мы с вами начинаем очень активно использовать стернировочные проводки, а не разворачивать проводку, как, знаете, как... Часто любят делать многие, когда а, просто меняют местами дебит и кредит. А, что касается вот этих применений скидок. А, дорогие друзья, я вас а, призываю очень аккуратно использовать этим вот это положение. С одной стороны, да, нам ПБУ говорит четко, ФСБУ, простите, говорит, что мы должны так сделать. Но ведь они имеют в виду ситуацию, когда мы полностью в этом уверены. Да, предыдущая практика вам показывала, что вы их всегда получали. Слушайте, ну мы же не знаем с вами, мы же не можем быть на 100% уверены, что в этом году будет то же самое. Ну, например, с учетом наших экономических изменений, которые мы сейчас видим, и высокая инфляция, и сейчас многие, разрыв многих контрактов, которые были у компаний. Поэтому будьте, пожалуйста, здесь аккуратны. Если у вас нет полной уверенности, давайте мы не будем применять перспективно эти скидки, а все-таки пойдем таким старым известным путем, потому что, с одной стороны, есть всегда некая такая скользкий момент в части НДС, мы с одной стороны будем опираться на счет фактуру, в котором четко стоит НДС от базовой суммы, вот у нас тут в сумме 20 рублей, а с другой стороны, если у нас там начнутся какие-то проверки, нам придется с вами еще объяснять, почему мы туда поставили со скидкой, а здесь мы поставили без скидки, и здесь мы должны понимать, что тогда нам нужен квалифицированный сотрудник налоговой службы, который еще готов бы будет вот это все признать. Поэтому давайте здесь вот очень только при большой уверенности исполнять этот пункт. Дальше что у нас с вами есть еще? Затраты, которые не включаются в стоимость незавершенного производства и готовой продукции. Значит, если мы с вами посмотрим то тут достаточно все четко. Ну, во-первых, возникшие в связи с чрезвычайными ситуациями. Но ну, это понятно, это 91 счет, уж признаем мы там для налогообложения, не признаем, это другой вопрос, да? Но это четко 91 счет, на который мы с вами будем относить, соответственно, эти расходы. Дальше есть еще один момент, который у нас здесь отметили в стандарте. Это то, что мы в составе затрат по незавершенному производству, производству готовой продукции, не включаем обесценение других активов, в частности основных средств и нематериальных активов. Смотрите, с одной стороны мы сейчас говорили уже о том, что нам придется признавать обесценение, ну э, ничего не говорили, сейчас поговорим, обесценение самих запасов. Да? А с другой стороны нам с вами четко говорят, что если у вас обесцениваются основные средства, то вы не можете, например, которые вы используете при производстве запасов. Например, мы сами делаем какие-то полуфабрикаты, а затем эти полуфабрикаты уже используем в своем дальнейшем производстве. Так вот, обесценение основных средств, оно не может пойти на стоимость самого полуфабриката. Да, оно может пойти на счет 90 или 91, но на себестоимость полуфабриката пойти не может. Поэтому вот к обесценению мы с вами должны относиться очень аккуратно. Коллеги, кто не очень знаком, с международным стандартом. Обесценение это 36 стандарт, он так и называется, обесценение активов. На следующем занятии я вам чуть-чуть про него расскажу, просто чтобы вы имели представление, но для себя имейте, пожалуйста, в виду, что это eas 36 так и называется, обесценение активов. Дальше нам, соответственно, говорят, что управленческие и коммерческие расходы, соответственно, если они не связаны непосредственно с запасами, идут на 90 счет. Когда мы видим вот, вот это указание, не связано непосредственно с запасами, то мы здесь должны иметь в виду, что это, в принципе, ну, говоря как бы про управленческие, то это 25 счет, как вы помните, они у нас общепроизводственные, но в некоторой части мы так широко их тоже можем назвать управленческие. Так вот, двадцать пятый счет у нас Спокойно идет формирование запасов, а 26 счет у нас, соответственно, идет четко на 90, ну, потому что мы сейчас работаем с вами по методу директ-костинг. Некоторые у нас организации так и работали всегда, не формируя полную себестоимость, но те, кто формировали полную себестоимость, соответственно, с 21 -го года перешли уже на, на списание 26 счета четко в дебет 90-му. Сюда же не попадают затраты на рекламу и продвижение товаров, а также затраты, связанные с ненадлежащей организацией производства. Вот тут аж поставила три восклицательных знака. Коллеги, посмотрите, если мы с вами всегда знали, что, например, брак четко списывается, 28 счет списывается в 20, то эта история вся закончилась. Отсюда мы с вами говорим, ну, во-первых, брак всегда у нас больше не попадает в себестоимость, и второе, у нас с вами не попадают никакие сверхнормативные затраты. Если у нас есть внутренние документы, это прежде всего для тех, у кого есть аудит, который контролирует все-таки все процессы, Признание затрат. Смотрите, если у нас есть с вами четко внутренние документы, которые показывают нормативы расхода сырья на производство единиц продукции, какие, ну говорю сырья, там на самом деле не важно, что это материалы и полуфабрикаты. Так вот, если у нас есть такие нормативы, то тогда все, что будет списано сверх этих нормативов, не может попасть на 20 счет. То есть мы несем эти расходы? Да, несем, но мы не можем их, соответственно, ставить на 20-й, и идея здесь довольно простая. Она такая же будет транслироваться по всем стандартам новым, которые мы видим. Мы не можем перенести ненадлежащую организацию своей деятельности на будущего покупателя через себестоимость. Если бы их понесли, ну, значит, и признавайте их, соответственно, отдельно. Теперь у нас есть еще очень важный момент. Ой, время у меня кончается кошмарно. Готовая продукция, но ну, здесь написал только в массовом и серийном производстве, как будет учитываться. Но самый главный момент у нас здесь несколько другой. Вот посмотрите, пожалуйста, у нас есть организации у которых есть четко выраженный сезонный характер производства. Когда я говорю четко выраженный, я имею в виду, что есть не просто какие-то колебания, да, ну там летом чуть больше, зимой чуть хуже, или зимой чуть лучше, а летом чуть хуже, или там по каким-то праздничным месяцам там типа январь, когда падают продажи ввиду снижения хозяйственной активности. А мы сейчас говорим четко только о том о той ситуации, когда у нас есть высокий какой-то сезон и есть минимальные продажи в какие-то другие, соответственно, месяца. Так вот, что нам, соответственно, говорит стандарт? Он нам говорит, что если у нас есть вот такая сезонность, то в тот период, когда у нас есть спад, вот в моем примере, это, например, декабрь, да, мы должны с вами косвенные расходы а как вы помните у нас там сейчас все затраты вернее они сейчас называют затраты делятся на прямые косвенные так вот те косвенные затраты которые мы будем видеть мы должны будем соответственно признавать по исходя из нормальных условий производства, ну, как бы из нормальной загруженности. Но ну, поскольку вот у нас очень часто там понятие нормальная загруженность или ненормальная, они не очень четко определены, то вот в рамках этого примера, ну, вы сможете это все подробно посмотреть, мы с вами, например, рассчитываем, соответственно, Затраты, вот здесь плановые производственные расходы, как у меня написано, те, которые у нас складываются в среднем за год. И вот если они, например, у нас в среднем за год будут, соответственно, 2 рубля, да, то если у нас получается, что по факту в декабре вот эти фактические расходы составили 8 рублей, то когда мы будем с вами считать себестоимость запасов, в нашем случае, например, незавершенного производства или готовой продукции, ну, в зависимости от того, к чему мы будем это относить, то мы должны взять не фактические 8, а исходить из тех э, нормативно правильных, которые вы рассчитали вот в целом по организации. И с этой точки зрения это будет касаться, конечно, прежде всего, отражение в незавершенном производстве. Если у нас с вами вот, вот эти колебания, ну, во-первых, сразу, если колебания невелики, то мы даже этим вообще не будем заниматься, потому что это дополнительные расчеты, дополнительные обоснования. Но если у нас это есть, то в учетной политике все четко надо прописать, то есть надо будет написать, соответственно, какие спады вы признаете, соответственно, вот действительно спадом, там какой у вас процент потери, объем производства или так далее, чтобы вы могли четко сказать, а почему вы там по-другому формируете незавершенное производство, ну и то есть и описать, естественно, методику, как вы будете... Вот это считать. Обратите, пожалуйста, внимание на этот момент, потому что он такой тоже довольно сложный в нашем расчете. Еще один момент. У меня совсем мало останется на документы, но мне кажется, что это гораздо более важно для нас с вами. Значит, что, на что еще надо нам обратить внимание? Смотрите, когда мы сейчас говорим об оценке после признания, это у нас тоже терминология МСФО, да, то всегда у нас теперь стоит вопрос о том, а как это отражать вообще в балансе на отчетную дату? Как нам надо отражать запасы? И вот с этой точки зрения, когда мы говорим об отражении запасов, то у нас написано четко, что мы должны отразить по минимальной, либо фактической себестоимости, либо чистой цене продажи. Ну, во-первых, мы видим новый термин «чистая цена продажи». Когда мы говорим об этом термине, то мы имеем в виду с вами, что у нас есть понимание продажной цены единицы нашей продукции или нашего товара, а вот слово «чистые» предполагает, что из этой цены мы еще должны заминусовать расходы на продажу. Откуда мы будем брать продажную цену? Ну, либо, соответственно, мы будем смотреть на состояние рынка, да, ну, например, мы какую-то продаем продукцию, у нас не было в последнее время своих продаж, но организации, такие же, как мы, продают эту продукцию по 100 рублей, да? вот у нас есть как бы одна история. Либо у нас прошла какая-то уже продажа мы все время продавали по 150, а вот последние продажи ввиду как раз спада на рынке, ухудшение состояния экономики тоже прошло по 100 рублей. Вот смотрите, у нас может быть или это наша информация, или это информация о рыночной цене, но информация о затратах на продажу это строго наша, например, для того, чтобы продать единицу продукции за 100 рублей, нам надо, соответственно, понести 2 рубля транспортных расходов, и тогда перед нами чистая цена продаж 98 рублей, 100 минус 2 рубля. Смотрите, у нас везде появляются вот эти оценочные величины. В стандарте Довольно скользко написано, соответственно, вот о том, как мы вообще все это должны делать. И давайте мы сейчас рассмотрим пример, соответственно, как же все-таки мы добудем считать вот эти величины. Итак, у нас с вами есть соотношение. Мы предполагаем, что у нас есть обесценение запасов. Да? Вот мы пытаемся, соответственно, понять, а сколько нам надо показать, обесценения не столько цены готовой продукции, потому что по ней у нас как раз все понятно, либо есть своя информация, либо есть информация с рынка. Но, например, у нас с вами есть запасы незавершенного производства или запасы комплектующих, которые составляют существенную стоимость нашей продукции. И мы видим, что цена на рынке падает, готовой продукции. И, соответственно, Наш наша незавершенка, она тоже начинает обесцениваться, хотя она еще не перешла в состояние готовой продукции. Значит, мы должны сделать некий расчет на предмет этого обесценения. Ну, давайте посмотрим, как мы будем это делать. Итак, на единицу продукции у нас с вами стоимость комплектующих 500 рублей, сама себестоимость, которую мы планируем, 1000, чистая цена продажи 1500 в нормальных условиях. То есть вот у нас себестоимость 1000, мы продаем за 1500. Мы сейчас про налоги вообще тоже забыли, да? А вот мы видим как-то сложившееся соотношение. Теперь мы с вами должны что сделать? Мы видим, что идет обесценение. И у нас идет обесценение готовой продукции, но при этом у нас большой объем незавершенки на балансе. И нам надо тоже как-то вообще понять, какая у него чистая цена продажи. Смотрите, коллеги. Если у кого-то, если кто-то продает незавершенное производство, да, ну, предметы незавершенного производства, то у вас проблемы нет, потому что у них есть тоже продажная цена. Ну, например, хлебзавод делает замороженное тесто. Тесто, в принципе, это полуфабрикат с точки зрения готовой продукции в виде хлеба. Но он его продает. Буду, хотя это полуфабрикат, он его продает просто как готовый продукт. У него нет проблемы с расчетом, потому что он знает, в принципе, цену этого продукта. Или там текстильные, прядные предприятия, у них пряжи, которые они, ну, вот то, что раньше называлась, ровницы, да, они ее продают как полуфабрикат, но они ее продаются, цена есть. А вот у нас то, чего не продается, вот просто вот так на рынке. Значит, что мы должны с вами сделать? Мы должны сначала рассчитать чистую, расчетную, чистую цену продажи наших комплектующих или незавершенки, исходя из нормальных условий. И тогда мы берем, соответственно, стоимость наших комплектующих, 500 рублей, и умножаем на а, отношение 1500 к 1000, то есть продажная цене к себестоимости. И мы понимаем, что у нас чистая цена продажи 750. То есть фактически мы накинули ту же рентабельность, на комплектующих, которые накидываем на уже готовую продукцию при ее продаже. Тогда у нас есть какие варианты? Итак, мы, соответственно, говорим, какие у нас есть варианты. Фактическая чистая цена продажи готовой продукции у нас снижается и составляет 1300. Тогда мы с вами что делаем? Поскольку мы определились, что у нас вот это отношение, соответственно, что она у нас составляет 50% от готовой продукции, мы 1300 умножаем на 50 и получаем сумму 650 рублей за единицу. Поскольку у нас себестоимость, которая есть на балансе 500, то 650 у нас больше, чем 500, и мы говорим, обесценения нет, и мы с вами успокаиваемся и больше ничего с этим не делаем. Да? Коллеги, несмотря на то, что у нас обесценения нет, мы должны четко при падении рынка подтвердить, что его нет. То есть нам придется сделать расчет хотя бы по основным каким-то позициям, в случае, особенно в случае аудита, и показать, что да, мы проверили на обесценение, потому что стандарт требует сейчас этого. У нас нет этого обесценения. То есть не просто посмотрели и забыли, а еще и документ на это составили под названием «Бухгалтерская справка». Фактическая Стоимость у нас 900. 900 опять-таки умножаем на 50%, процентов получаем 450, а вот тут нам не повезло. 450 меньше, чем 500, и мы должны с вами, соответственно, уменьшить стоимость наших запасов на 50 единиц. Обратите внимание, мы создаем с вами резерв под обесценение запасов. На 90 счете. как вы, Если вы помните, то у нас там по плану счетов там стоит 91 счет. Так вот, коллеги, обратите внимание, что это расход периода признаются по счету 90. Несмотря на то, что мы с вами как бы в рамках одних и тех же нормативных документов, ну по статусу, поскольку у нас... ФСБУ является более поздним документом, то мы руководствуемся им. Итак, мы создали запас в сумме, резерв, простите, соответственно, в сумме 50 рублей, а в балансе уменьшили, соответственно, стоимость того, что мы отражаем в части этих комплектующих или незавершенки на 50 рублей на единицу. То есть мы уменьшили стоимость, соответственно, запаса. Если потом у нас что-то произойдет, ситуация улучшилась, то мы с вами просто-напросто возвращаем уже вот этот резерв, опять-таки, как через 90-й счет а, с использованием стернировочных проводок. Вот поскольку у меня на это время совсем не, не остается, посмотрите, пожалуйста, чтобы мы вовсю стали использовать стернировочные проводки. А, по раскрытию с вашего разрешения не буду на этом останавливаться, хочу сказать только одно здесь, что сейчас, конечно, больше внимания к раскрытиям, и все, что там подлежит раскрытию, должно быть четко уже написано в, пояснении, в пояснениях, в виде таблицы или комментариев, и в пояснительной записке, если вы таковую готовите. 27 седьмой стандарт. Коллеги, вот, очень кратенько ввиду времени, обратите, пожалуйста, внимание. У нас определился термин «дата составления документа». У нас, мы бюрократическая страна, и у нас большое внимание документам, о чем вы говорите, появление самого стандарта, и жесткое отношение к этому. И мы говорим с вами о том, что датой составления документа у нас сейчас признается дата его подписания. Ответственным, лица, ответственным лицом, либо лицом, который составляет этот документ. Если у нас так получается, что этот документ должны подписывать несколько ответственных лиц, то мы ориентируемся, соответственно, на последнюю дату, то есть когда документ был оформлен окончательно. Если между датой оформления документа и операцией, которые он отражает, прошло какое-то время, то, в принципе, мы должны указать в бухгалтерских регистрах, когда произошла сама хозяйственная операция. Ну, если, опять-таки, в этом есть какой-то смысл, да, то есть, если у нас операция произошла там, условно, месяц назад, а мы по неведомой какой-то причине составляем по ней документы первичные через месяц, то, в принципе, мы должны отразить, что операция состоялась, как она сейчас называется, факт хозяйственной жизни, да, он состоялся тогда-то. То есть, четко указать, и когда была, был сам факт хозяйственной жизни, и, соответственно, когда мы составили документ. У нас появился новый термин под названием «оправдательный документ». Значит, на самом деле термина не было, но документы нам очень знакомые. Ну, самый простой пример – это документы к авансовому отчету. Авансовый отчет у нас первичный документ, на основании этого документа мы делаем записи в регистре, бухгалтерские проводки и так далее, да? А, а что мы к авансовому документу видим? Если у нас это командировка, то мы видим, соответственно, считаясь гостиницы, проездные документы, какие-то еще дополнительные квитанции, подтверждающие расход, который мы признаем в бухгалтерском учете. Вот все вот это носит оправ... название ⁇ Оправдательный документ ⁇ Оправдательный документ может рассматриваться как первичный в той ситуации, если в нем есть все реквизиты, которые нужны для признания его первичным документом. Да? Но также у нас к оправдательным документам относятся договоры. Вот у нас всегда был непонятен статус документа под названием договор. Вроде как он есть, а с другой стороны мы же его не отражаем пока в бухгалтерском учете, ну, по крайней мере, примитивно к тем операциям, которые мы с вами знаем. Да? А, так вот, ну, нам говорят оправдательный договор. А почему? А потому что когда мы, например... Документ, простите. Когда мы делаем с вами платежку, да, то мы пишем по договору номер такого-то, такого-то числа, мы делаем ссылку на него. В этой части он выступает у нас оправдательным, соответственно, документом, который, на который мы должны обратить с вами внимание. Дальше у нас есть требования, которые сформулированы. Применительно к регистрам бухгалтерского учета. Значит, коллеги, не обратил ваше внимание, что вообще 27 стандарт, он ориентирован на два вида документов. На первичные документы и на регистры бухгалтерского учета. Больше он ни к каким документам не имеет отношения. Он не имеет отношения к налоговым документам, да? который мы рассматриваем как налоговые регистры, там, например, к счетам фактурам, к книгам продаж, покупок, вот ко всему этому не имеет отношения. Он не имеет отношения к финансовой отчетности, потому что там свои правила оформления. Он не имеет отношения к аудиторскому заключению, только к бухгалтерским регистрам и к первичке, о которой мы говорим. Что у нас в, в отношении... Требования к бухгалтерским регистрам. Коллеги, ну как всегда, требования в отношении соблюдения хронологичности, то есть мы должны все четко по датам показывать, все хозяйственные факты хозяйственной жизни отмечено, соответственно, внимание к тому, что документы у нас по-прежнему все составляются на русском языке. Если у нас есть документы на иностранном языке, то, соответственно, у нас должен быть построчный перевод. Если, ну, вообще предполагается, что у нас все документы ведутся на русском языке, но если, например, у нас есть какие-то документы, которая, например, ведет обособленное подразделение нашей организации, ведущая деятельность на территории другой страны, и по законодательству той страны они должны вести учет на, соответственно, национальном языке, то тогда мы с вами говорим, что да, если их законодательство так требует, то тогда у нас четко идет построчный перевод. Если их законодательство так не требует, то тогда документы должны быть на русском языке. То есть, смотрите, вот есть то, тоже такой момент, что требует то законодательство, где расположено наше обособленное подразделение. Но в любом случае мы должны с вами иметь в виду, что все, мы, что мы отражаем, мы отражаем, соответственно, с построчным переводом. Не останавливаюсь на единицах измерений, потому что это по-прежнему рубли. Если у нас там есть еще расчет какие-то в валюте, то значит и валюта, и рубли. Опять-таки, то есть в этой части мы как бы вот сохраняем, те правила, которые, я думаю, известны, но просто сейчас они получили нормативное закрепление. Что касается электронных подписей, то, соответственно, мы здесь должны иметь в виду, что э, очень так написано кратенько, но ввиду того, что мы все-таки да, окончательно пока еще к, этому не, к такому электронному документообороту не перешли, то записано так, что если законодательство, в соответствии с которым мы оформляем, например, первичные документы, требуют, чтобы этот документ был подписан какой-то конкретным видом электронной подписи, значит, мы обязаны подписывать именно так. Если такого требования нет, то мы можем выбрать для себя там любой вариант, квалифицированную, неквалифицированную, то есть так, как нам, собственно говоря, это удобно. То есть только четкая констатация вот этой ситуации. Актуализирован порядок исправления документов. Вот смотрите, по части исправлений. Но ну, я не буду говорить об исправлениях бумажных документов потому что тут все эти правила всем известны очень давно, да, то есть мы ничего не, штрихом не закрашиваем, мы просто аккуратненько зачерчим, зачеркиваем, пишем, если можно исправлять, да? а, пишем, соответственно, новую сумму или новую какую-то запись, дальше, соответственно, расписываемся, пишем фамилию э, того, кто вносил исправление, дату, то есть вот это все сохраняется. Что касается документов в электронном виде. Мы не удаляем старый документ, мы создаем новый документ и, соответственно, пишем взамен, какого документа он создан. Но то, то есть мы должны обеспечить доступ к старому документу для того, чтобы всегда можно было проверить, соответственно, правильно или неправильно мы уже, ну, собственно говоря, правильно или неправильно мы исправили. И с этой точки зрения фактически перед нами будет сохраненный старый документ уже не действующий и новый а в новом опять-таки все то же самое кто внес исправление какого числа внесли исправление, то есть чтобы можно было полностью идентифицировать всю вот эту ситуацию не остановила свое внимание вот в этом документе вот тут у нас прозвучали вперед Прежде всего, первый раз так жесткое требование про сорнировочные записи. А, поскольку все-таки у нас раньше были вот эти вот привычки разворачивать, соответственно, проводки, да, то сейчас нам говорят четко, что вот этих разворотов больше нет, только старнировочная запись. Если вы ошибочно указали не тот счет, да, там надо было поставить там условно крейд 62-го, а вы поставили крейд 60 ну, совершенно случайно, то вы делаете, соответственно, запись уже, когда вы старнируете ту запись и делаете уже другую. Если у нас речь идет о суммах, да, если у нас сумма показана неправильно, то мы ее старнируем и показываем правильно. Но, ну, например, в том случае, если у нас что сумма должна быть если она у нас э, должна быть меньше, чем та, которую мы показали, то мы просто старнируем и показываем правильно. Если у нас сумма должна быть больше, то мы можем не старнировать ту запись, а просто добавить, ну, со ссылкой на ту операцию, которую исправляем, написать, ну, например, надо было поставить сумму 120, а мы с вами ошибочно поставили 100. Тогда мы, соответственно, добавляем 20 с теми же проводками и пишем, соответственно, что это у нас исправление к проводке, номер такой-то ввиду ошибочно отражен Суммы. Все, то есть вот так мы можем с вами сделать, но если надо поменять кардинально, то это только сторона. Ну, такой, кто-то любит, кто-то не любит, но теперь уже любят все. Так, уточнен порядок хранения первичных документов и учетных регистров. Коллеги, по части хранения, я сейчас не буду останавливаться на сроках, у нас время уже, в общем, закончилось, но что самое главное, хочу обратить внимание, что... Одним из требований в отношении хранения являлось требование относительно того, что, например, все базы данных должны с 1 января этого года храниться на территории Российской Федерации. Но тут случилась такая история неприятная, что записать-то мы это записали, а вот технически мы это пока осуществить не можем. Причем мы это не можем осуществить... Глобальная – это же проблема такая действительно очень важная, она касается не только коммерческих организаций, но и вообще и других организаций, в том числе и бюджетных. Так вот, на сегодня Минфин сказал, что в принципе действие этого пункта в этой части – оно пока приостанавливается, и сейчас у нас находится на регистрации в есть приказ, по которому, соответственно, этот срок должен быть отнесен на 1 января 2024 года. Ну вот эта информация, она вообще довольно старенькая, уже, вот смотрите, она аж декабрьская, но что-то пока самого приказа, вот я такого не видела в виде приказа. Все время на сайте Минфины есть вот такая информация, может быть, речь идет о каком-то ужесточении этой даты, честно говоря, не готов прокомментировать. Но пока вот этот пункт, он действует только вот с таким изъятием в части хранения базы данных. Те, кто сможет это сделать, то, конечно, надо просто перенести, потому что это все равно вопрос времени. Но если у кого-то это технически невозможно, но ну, значит, вот это будет так. Ну и, наконец, сформулированы общие требования к документообороту в бухгалтерском учете. Коллеги, что, собственно говоря, там уточнили? Ну, во-первых, уточнили, что документооборот оборот. Хотя я думаю, что про это тоже все знают. Это тот период времени, который у нас фактически начинается в момент, когда у нас оформляется первый документ, первичный документ по отражению какого-то факта хозяйственной жизни, и когда он наконец, соответственно, поступает в бухгалтерию, отра обрабатывается, ну а потом уже попадает на хранение, но вот, вот этот период... В в течение которого этот документ, собственно говоря, может перемещаться по нашей организации. Из того, что нам с вами может быть полезно, по этой части хочу обратить внимание вот на что. Собственно говоря, что у нас за организацию документа оборота отвечает руководитель организации, но я надеюсь, вы помните, что он, соответственно, у нас отвечает и за учет, так вот, в том числе и за организацию документа оборота. А вот за, соответственно, своевременность и качественное оформление первичных документов и бухгалтерских регистров отвечают те люди, которые ответственны за оформление этих документов. И вот это у нас четко закреплено сейчас в 27-м стандарте. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание, вот, собственно говоря, говорить об общих требованиях, здесь надо иметь в виду, что четко определена ответственность по части организации вот этих моментов. К сожалению, у меня совсем не осталось времени на транспортную накладную, но хочу сказать, что с 1 марта они у нас, соответственно, изменились, подлежат обязательному применению. Если посмотрите, есть некие ссылки, относительно того, что, ну, если кто-то продолжал применять неправильные старые транспортные накладные, то, в принципе, по-прежнему можно подтвердить расходы другими документами, ну, в частности, договором, платежными документами, счет-фактуром и так далее. Но это в соответствии с арбитражной практикой. Поэтому, то есть, опять-таки, это только если мы будем судиться. Поэтому призываю всех обратить внимание на, соответственно, новые транспортные накладные, порядок заполнения. В интернете очень много описаний того, что нужно, соответственно, даже практического характера, что где нужно отражать. И я думаю, что, в общем, вы вполне с этим легко справитесь. Коллеги, у меня время мое, к сожалению, закончилось. Я надеюсь, что все-таки те вопросы... По запасам, которые мы рассмотрели, они являются сложными для применения, но все-таки пригодятся в вашей практике.